Способен проникать в эти районы, как сказал министр обороны, на очень-очень низком наблюдаемом уровне, почти незаметном. Это создает большую проблему для китайцев, чтобы определить, что может находиться в их воздушном пространстве, а затем оружие, которое может нести эта платформа. А также она может быть пилотируемой или беспилотной. Целый ряд угроз, которые это представляет для Китая, которые никогда не были у них на пороге, которые никогда не были у них на пороге, теперь есть в Соединенных Штатах, у которых есть возможность предоставить этот сценарий угрозы китайцам. Поразительно, что он может быть беспилотным и управляться по телефону, так сказать, как большой угрожающий беспилотник. Как, по-вашему, отреагирует Пекин? Очевидно, что это способ противостоять их агрессивности в Южно-Китайском море, а также на Тайване. Неужели они сидят в Пекине на задах и думают, «О боже, нам лучше подумать дважды». Послушайте, давайте не будем недооценивать китайцев. Они постараются всеми возможными способами противодействовать этому конкретному самолету. Но я бы сказал, что вещам, которые встроены в этот самолет, им будет очень и очень трудно противостоять. Поэтому нам нужно использовать это преимущество и продолжать развивать его, а также убедиться, что мы понимаем, что китайцы сделают все возможное, чтобы узнать больше об этом самолете. Мы знаем, что будут делать китайцы. Они попытаются взломать наши системы, чтобы раскрыть по сути секреты этого самолета. Мы пошли на экстраординарные меры, чтобы убедиться, что элементы технологии в этом самолете защищены, и сделать так, чтобы китайцы никогда об этом не узнали. Когда мы это сделаем, мы сможем сохранить это преимущество. Я верю на долгие годы. И, наконец, конгрессмен, для меня не потеряно выбранное название, рейдер. Это дань уважения Джимми Дулитлу, генералу Дулитлу и его знаменитому рейду в апреле 1942 года с авианосцев, в ходе которого мы смогли бомбить Токио, шокировать японцев тем, что мы смогли добраться до Токио и атаковать его. Как вы думаете, какое это имеет значение? Нести Джимми, Дулитлзе и все такое. Пятерки в 20, которые улетели с того авианосца, они должны были потерять самолеты. Они продолжали летать, чтобы это сделать. И это была стратегическая победа Соединенных Штатов в первые дни Второй мировой войны против японцев. Эрик, это была победа. Какая замечательная параллель. Этот Рейдер b 21 обладает точно такой же способностью проникать в критические районы внутри Китая. Точно так же, как Джимми Дулитл и тамошние рейдеры, управлявшие этими самолетами с палуб авианосцев, смогли добраться до Японии. Помните, Япония не думала, что это может произойти. Они были очень удивлены, когда американские бомбардировщики сбросили бомбы на их страну. То же самое произошло и с китайцами. Я думаю, они будут очень удивлены возможностями и угрозами, которые этот самолет может представлять для китайцев. Очень, очень похоже на то, как это делали Джимми Дулитл и его отважные рейдеры во время Второй мировой войны. Дух Джимми Дулитл и всех этих пилотов-союзников остается с нами. Он в Би-21. Как сын пилота б 24 я говорю это с гордостью. Конгрессмен Роб Уитмен из Национального форума национальной обороны имени Рейгана. Конгрессмен, рад вас видеть. Спасибо, что присоединились к нам.